В течение последних нескольких дней вулкан Бардабунга проявляет повышенную активность, толчком которой послужило несколько сильных землетрясений, произошедших в районе вулкана. Эксперты утверждают, что эти землетрясения, а также постоянное нарастающее давление внутри магматической камеры вулкана, являются очень опасными признаками готовящегося извержения. Невозможно точно предсказать, когда вулкан взорвется, но властям Исландии необходимо предпринять меры для подготовки к мощному извержению. Взрыв вулкана барда приведет к выбросу гигантского облака пепла и ядовитых газов, способных вызвать катастрофические последствия для жителей Западной Европы. Важно повысить уровень осведомленности общества о проблемах ближайшего будущего. Всем социально активным людям нужно уже сейчас принять активное участие в объединении и сплочении мирового общества игнорируя все эгоистические, социальные, политические, религиозные и иные барьеры, которыми система искусственно разделяет людей. Только объединив свои усилия в мировом содружестве не на бумаге, а на деле, можно успеть подготовить большинство жителей планеты к тем планетарным, климатическим, мировым, экономическим, глобальным потрясениям и изменениям, которые грядут. Каждый из нас может сделать много полезного в этом направлении.